На следующем клиническом примере мы опять с вами разберем эту же методику. Я бы хотела, чтобы да, разные клинические ситуации вы могли бы с ними как-то поработать. Что вы видите на этом слайде? Генерализованные рецессии, клинические, критический тонкий биотип десны. Рецессии второго. И третьего уже класса. Первые два центральных резца там уже началась убыль сосочков, эрозии, абразивные изменения, твердых тканей есть в области двух придних центральных резцов. Ну, мелкое преддверие полости рта, тяжи слизисто-мышечные и первичная индигис э, кости. На данной фотографии продемонстрировано заполнение парадонтальной карты и измерение параметров, в данном случае глубины рецессии и расстояние от режущего края до десны. Повторение, да, та, та, та же самая процедура, просто у зуба 4.1. Измерение глубины рецессии, расстояние от режущего края до десны. Та же самая процедура происходит, измерение глубины рецессии, расстояние от режущего края до десны. Как вы помните, да, это необходимо. Мы заполняем на каждый зуб парадонтальную карту и ведем таким образом пациента. Измерение глубины рецессии в области зуба 4.2. На этой фотографии мы с вами видим уже проведена вести пластика. Разрезы сделаны да, по мукогеневальной границе, между межзубные сосочки, принимающая ложа отпрепарирована. Обратите, пожалуйста, внимание, что даже при таком критичном тонком биотипе на поверхности принимающего ложа надкосница сохрана. В этом клиническом случае я хотела бы обратить ваше внимание, что мы оперируем четыре нижних центральных креста и боковых. И в связи с этим... У нас увеличивается количество мертвых зон. То есть поверхность корня обработанная, она является мертвой зоной для трансплантата, так как она не является питанием для него. Поэтому трансплантат был забран максимально большого размера, который было возможно сделать. Здесь демонстрируется трансплантат на который был забран с твердого неба, область от 2 второго премоляра до 3-го моляра. Вот его длина составила 20 мм, чуть больше. Этот слайд демонстрирует адаптацию по периферии, по периметру трансплантата. Проводится депитализация для лучшего прилегания трансплантата в принимающем ложе. Он детально показывает, насколько тонкий слой снимается при деэпитализации трансплантата. В данном случае только периферическая деэпитализация для лучшей адаптации. Он очень показательно демонстрирует, что все-таки эпителий срезается, а не сбривается. Фиксация Трансплантата свободного десневого. В данном случае она была выполнена простыми узловыми швами. В связи с тем, что биотип был настолько критичный и там первичная дигисенция корней не получилось зафиксировать их крестообразными швами, прижимающими, вот мы были вынуждены зафиксировать трансплантат таким образом простыми узловыми швами одиночными. На этой фотографии вы видите результат операции спустя 14 дней. Эта пациентка пришла на снятие шов, произведено снятие шов. Мы наблюдаем полную эпитализацию приживления приживление трансплантата, устранение слизистомышечных тяжов и устранение рецессий, где-то частичное, где-то полное на каких-то зубах, и формирование прикрепленной десны достаточного объема, толщины и ширины. На этом слайде результат после оперативного вмешательства спустя 3,5 месяца мы наблюдаем на, сегодня, на этом слайде образование прикрепленной десны, толщину, увеличившийся биотип и наличие в области двух центральных резцов адекватной ширины прикрепленной десны, так же как и в области зуба 4,2. И небольшой недостаток прикрепленной десны в области зуба 3 и 2 Также наблюдаем уменьшение глубины рецессии на 82% представленная фотография это результат клинического примера который мы рассматривали с вами выше на этой фотографии мы видим результат спустя 3 месяца увеличение объема прикрепленной десны частичное закрытие рецессии десны в области зубов 4, 2, 4 1, 3, 1, 3, Изменение биотипа десны в стулунирового утолщения. Также отсутствие стесно-мышечных тяжей и увеличение преддверия полости рта в области зуба 3, 1, 4, 1. На этом слайде... В такой же временной промежуток мы можем детально рассмотреть, насколько успешно было проведено оперативное вмешательство, оценить глубину рецессии оставшихся и оценить объем ткани, состояние ткани парадонтовой кругу. Спустя 8 месяцев после оперативного вмешательства я хотела бы обратить на этом слайде ваше внимание на то, что ткани, не прекращают расти и подниматься более коронально, что, конечно, не могу не радовать. И обратите внимание, если вы вспомните первые фотографии то есть, да, с исходной клинической ситуацией, в области зуба 31 и 41 был начинающийся убыль межзубного сосочка. Посмотрите, как прекрасно он выглядит на сегодняшний день. На данном слайде продемонстрировано измерение пародонтальных для парадонтальных карты. Также мы регистрируем сохранившиеся рецессии, уменьшенные в объеме, но которые еще имеют место быть, и регистрируем это. Это клинический пример, да, аналогичный. Также вести было пластики с применением свободного десневого трансплантата. Здесь другая клиническая ситуация, сейчас мы с вами рассмотрим. Есть неглубокие рецессии, но уже почти все они третьего класса, потому что, обращу ваше внимание, везде встречается убыль межзубного сосочка, что, конечно, очень печально. Также мелкое преддверие полости рта, тяжи слизистомышечные, в общем, все показания к определенному оперативному лечению, которое было проведено методом вестибулопластики с применением свободного десневого трансплантата.